Огни большого города. Иосиф Раджери родился в Одессе в год запуска первого искусственного спутника Земли. Может, именно поэтому обладал он космической энергией. Но, может, этот внутренний огонь пылал в нем от того, что его предок был известным пиротехником, который устраивал в дореволюционной Одессе праздничные фейерверки. В семье сохранились предания о том, как Джузепа предок нашего Осика, был чрезвычайно влюбчив. Стоило в его сердце поселиться новой прелестнице, как уже ее имя сияло в кругу праздничных огней очередного пиротехнического представления. Так как предметы его страсти менялись часто, то и праздники света Джузепа устраивал тоже часто. Правда, Джузеппе умудрялся сочетать приятное с полезным, потому что, кроме расположения интересующей его особы, получал и плату за свои волшебные огни. Но была одна заковыка. Когда предок Косика влюблялся, он становился рассеянным, небрежным был в работе, и это приводило к пожарам. Пусть легким, без особых последствий, но пожарам. Поэтому все близкие друзья Роджери говорили, если сердце Джузепа в огне, Жди пожара. Как известно, история движется по спирали. Иосиф Роджери советского периода тоже был влюбчив и тоже имел дело с огнем. Он был электриком и работал в аварийной службе. Если на вызове случалось ему встретить хорошенькую хозяйку, фейерверк в результате короткого замыкания он устраивал обязательно. За свои старания, в конце концов, он получал, если не благосклонность дамы, то хотя бы три рубля за работу. Однажды, во время устранения поломки в электрощитке, он так старался произвести впечатление на девушку по имени Нина, что манипуляции отверткой закончились не только светопредставлением, но и падением с лестницы. Этот случай принес ему два сломанных ребра, и жену Нину, которая в конце 80-х подвигла его на уезд в Италию, на родину предков. А там были уже совсем другие огни. Вопрос. На каком из одесских бульваров в 19 веке устраивались пиротехнические шоу? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и еще... Ждем ваших комментариев.